стать поэтом, помните своей жизнью? Или он так растянут оказался во времени, вы собирали какие-то свидетельства, знаки и медленно-медленно пришли к этой мысли, что будете заниматься поэзией? Кто к вас подстегнул вот к этому? Может быть, какая-то книга, какой-то автор или даже одна строчка? Так бывает. А, да, помню. Но это было, конечно, не сразу. Начала я а, что-то рифмовать, когда мне было лет 14-15. Ну, как-то это, кто скажет, поздновато, не познавато, но... Средне многие же в этом возрасте начинают, да, в И, соответственно, это довольно банально было. Это была влюбленность такая подростковая, конечно, безответная. значит, Но на каком-то этапе это, я бы сказала, вот сейчас, да, что это довольно-таки хорошо. То есть потому что это побуждает, как бы побудить такой мотив к творчеству. Но это все было такое ученическое и... А, на тот момент, конечно, я не задумывалась, что это впоследствии станет а, в, в, важной частью моей жизни, да, частью меня. И, а, а когда стало? Когда стало? Но постепенно это, в принципе, было. Я родилась в небольшом промышленном городке Новокуйбышевск, Самарской области. Соответственно, так совпало, что на тот момент у нас там живет Евгений Семичев, поэт известный, да. он в те годы как раз оканчивает ВЛК, на ВЛК, литературные курсы, да, высшие литературные курсы литературного института. Значит, он в этом институте знакомится с... Со своей будущей женой Дианой Кан. Он ее везет в Новокуйбышевск. Значит, соответственно, Диана Кан организует там литературное объединение. Соответственно, более-то и не было там ничего. И я туда пошла. То есть и это литературное объединение оно начиналось как раз при той школе, в которой я училась. Соответственно, поэтому я узнала об этом, пошла, пришла, и как-то как так получилось, что я там задержалась. И... Знакомство, оно, в принципе, оно длится -то и, по сей, и по сей день, оно насчитывает уже лет 15, наверное, мы друг друга знаем. Было все, всякое было, то есть и ругались, и мирились, но я считаю, что это, в принципе, вполне нормально, это такие полнокровные отношения. То есть я считаю как раз, что с какими-то моментами спорными общение-то и не заканчивается, оно все равно продолжается. Но... А считаю ли я ее своим наставником или тем человеком, который повлиял именно на мой выбор занятий литературы вряд ли, скорее всего Вот я ходила к ней, как-то вот обретала какое-то, как бы я назвала это, самостояние может быть, да? И, Отличное слово пушкинское. Вот много было, много было и прочитанного за этот период. Юрий Кузнецов, а в 2007 году я обрела для себя такую поэтессу Марину Струкову, автора нашего современника. Она, конечно, тоже спорный такой поэт, очень темпераментный, ее заносит, но я считаю, что человек она очень-очень талантливый. То есть вот в чистом виде, такой ну, од од одаренный Богом. То есть куда она может этот свой талант, зачастую, как сказать, он ей правит, она не она им, то есть до сих пор так. Но тем не менее все это каким-то образом влияло на э осознание мое. А потом, потом, в 2008 году я поступила в литературный институт, и, в принципе, это уже был такой ос осознанный шаг а, э на семинар к Эдуарду Балашову, вот, впоследствии окончила институт литературный. Ну, вот, к этому времени уже, в принципе, было осознание э такого э верного, что ли, пути, верного. Это... Да, потому что, знаете, у меня же был период, я стояла на распутье, куда мне пойти и как мне продолжать. Потому что с пяти лет я занималась народным пением. То есть я ездила по конкурсам, и на утреннюю звезду тогда приглашали, ездила и так далее, и так далее. Но тем не менее, по этой стезе не пошла. Вот не сложилось, А сложилась вот именно литературная. Я вижу вашу книжку которая называется вольница какого года она она нынешнего года она вышла э, в марте в -го каком издательства госпресса угу. я знаю это это что-нибудь из нее можно да конечно хорошо Век мой китяжный, отражение, облако в озерце, от искристой воды свечение, от свет радости на лице. Углядеть я пытаюсь истого, обмануться боюсь стократ. Лишь вода золотится искрами. Кто ты мне? Не отец, не брат. На твой берег пришла смиренная, зорким солнцем всплыву со дна. Будет истина сокровенная, предноватная тишина, обнимание рассвета емкие, целование дениц, пожар. Нам, земным, под небесной кромкою, улыбается светлояр, И сокрытой до дня заветного, предо мной три едино свят. Ты откроешься, семиветровый, мил сердечный мой китишь град, Стон набатный, как сон, срывается, с струит вода. Когда с веком своим встречаются И прощаются навсегда И на крыльях стрижей возносятся Зримый, видимый за версту Свет от встречи до неба спросит ее из отверстых вот в высоту. Калина, замечательное стихотворение. Многие стихотворения из этой книги Наверняка достойны быть того, чтобы читаться Прямо сейчас. Я поздравляю вас с этой книгой. Спасибо. Когда писал Отзыв на, по-моему, ваш диплом да, Было такое да. У нас э, поразился вот чему органическому совмещению вот, э, православянских начал и э, христианской культуры когда которая пришла несколько позже э, сочетание безоглядной веры в, во христа и лексику которая связит о том чтобы внимательно и э, Истово, может быть, даже не неистово, э, знакомились с э, наследием еще до Петровской пары И до Петровской, и до Грузинской. Вчитывались, <свят> потому что такие слова, как, какие вы только что прозвучали, они просто так на ум не идут. Человеку, который находится вне этого поля притяжения, невозможно э, вызвать эти слова в стихи. Они у вас органически ложатся так, как будто вы одна из тех девушек, стоящих на стене Путивля. Ну, так получается. так получается. Стремитесь вы к этому осознанно или не стремитесь, но получается так. Ну, скорее всего, неосознанно, потому что, может быть, это генетически как-то продиктовано. Потому что предки, много крови, конечно, намешано, и предки по одной линии казаки уральские, по другой крымские татары, то есть... Но вот эта гремучая смеси вызывает к жизни, э, как, знаете, есть такое хорошее отглагольное э, существительное искресание, то есть искресать искру, то есть, значит, высекать ее, вот это э, кресало, да, вот такое А вот. вот у меня стихотворение есть. Да? да. Простите. Как раз про, про предков моих. Mm -hmm. То тюркская, то скифская царевна, Две крови древних напитали вены, Сражаются, вращая жизни ось, В них страсть и нежность, доброта и злость. Две стороны одной луны мерцают, И я за обе, как могу, молюсь. Когда клянут друг друга золотая, Орда, беда и грусть, святая Русь. Наследие предков, роковая мета, Не потому ли характер мой суров, В нем царствует татарин Сейдометов И властвует казак Пономарев, Правители судьбы моей строптивой, рода кочевой и боевой, Кресала и кремень, а я огнива, Фамильной жгучей связи родовой. Браво. Карина, какой вам видится... Сегодня, вот с вашей колокольни, русская поэзия, современная, меня вот что интересует. Она разнообразна, конечно, разношерстна сегодня, но насколько она соответствует вот запросу, наверное, какому-то, запросу людей на эту поэзию. Ведь мы видим, что ее ничтожно мало издается, ну, я имею в виду количество каждой книжки. Очень уменьшилось там, десятки-сотни раз. Количество. А названий много. Вот. И при этом, ну вы знаете сами, да, издаем от 200 до 500 экземпляров, много тысячу, и раздаем по знакомым. То есть такого вот массового, как будто, нет, но люди хотят читать. Люди хотят читать, читают иногда, попадается им в интернете что-то, да, вот наблюдают друг другу пересказывают. Ну такая вот голубиная почта, я не знаю, как еще ее называть, цыганская буквально. Вот слышала что-то, вот у меня сосед. Мне, кстати говоря, во дворе раздают часто. Да, ну, люди хотят читать. Но общее ее состояние, оно какое вам видится, каким оно вам видится? Оно такое, mm -hmm. скажем. В лоне традиция идет, она развивается в большей мере или все-таки изрядно оторвана от этой вот вековой традиции и ищет себя, мечется, как на этих температурном бреду. А вы знаете как, это, я, я бы сказала, половина на половину, какое-то оно разделенное на лагеря получается, единого какого-то литературного пространства нет, к сожалению. И Нет. было бы хорошо, если бы люди, независимо от того, каких они убеждений, я не имею в виду сейчас смену убеждений, а умение вести диалог, умение сохранив свои убеждения, да, вести диалог с человеком других убеждений. То есть это было бы, это для самого литературного пространства, для самой литературы было бы полезно. То есть, может быть, какие-то свои амбиции убирать на какой-то план дальний, это сложно, я, я думаю, что вряд ли это возможно. Не могу себе пока представить этого, потому что вот эта гражданская, которая развязана, была сто лет назад, она никак не прекращается. Мы кажемся друг другу из противоположных лагерей сектантами зомбированными да, людьми, которые повторяют одно и то же, и вот стоит начать спор тебе в лицо, просто они тяжелые. Я согласна, это до, знаете, как как ненападение, да, взаимное ненападение, но до, до той точки, пока не коснется вот чего-то, и сразу идет, соответственно, коса на камень. Но это очень сложный, сложный вопрос. Стороны убеждены в актах взаимной агрессии, которые осуществляются только с той стороны. Причем вот mm -hmm. э, лагерь условно патриотический, э, там там государственники, там э, из Трукова, кстати говоря, где-то, э, там где-то Игорь Панин, который вот не сходится со Струковой во многих оценках, mm -hmm. да, где-то те где люди, которые называются русскими националистами, где-то э, совершенно э, государственники, которые, соответственно, ну, это вот огромный патриотический лагерь. Может быть и не такой большой, как нам кажется. Но, а где-то совершенно вот, либерал-демократы, у которых совершенно все другое, там рыночные, не рыночные, но другое, другие основания жизни. И вот эти люди пытаются иногда говорить. Элиты сходятся, они там в одних местах бывают. А вот все это остальное, как обрести эту общую ось, как научиться говорить, это ведь каждому поколению придется выстраивать заново. Да нет, у меня ответ на этот вопрос, как, а хорошо бы, чтобы вот был бы это дело. хотя я не знаю, нужен ли он вот той или иной стороне, да, вот, да тоже знаю. вопрос. Может быть и, и мы-то убеждены, что можно сесть вот за таким столом и договориться обо всем. А может быть, и не стоит, наверное, даже садиться эти общие столы, каждый за своим пусть сидит, а Господь разберется. Вот, может быть, вполне, конечно, да, Господь управит. Но опять-таки управит со временем. Да. Что-то отсечет, что-то оставит, то есть более какие-то четкие контур будут Так от нас-то всего и требуется, что терпение это бесконечное, и дотерпеть до того момента, пока, да, вот как со святыми, вот не засмердело тело, прошло Прошли годы, ходят к нему люди, просят что-то, исполняется. Вот тогда да, вот тогда безусловно. А вот до этого момента, пока не да, получено доказательства свыше, может быть и не стоит нам ни судить, и тем более оспаривать, да еще с пены у рта какие-то вещи, которые там дороги. Когда нападают на святыни, тяжко. Это, наверное, вот та самая коса на камень, та самая да. точка, когда. Но это вот безусловные уже такие моменты, да. которые нельзя как-то закрыть на них глаза. А так выход к широкому читателю сейчас, конечно, это проблема. Тем более какие мизерные тиражи, мизерные по сравнению с прошлым, да. Интернет. Через интернет многие. Сейчас молодое, да, поколение? Да. У и него и другого и еще действительно. Ну, ну да, а где еще? Где еще взять? Где еще почитать? Негде. Кстати, они читают через интернет. А вы как к этому относитесь вот в таком плане? Не меняется ли истина от того, от того что приходит она на другом носителе? Не меняется ли она? Не ползет ли она куда-то в это в крифе, в кось и вот этот ее базис какой-то, да, как в марксизме и говорили, прости господи, он не, не сползает ли, когда внимание человека устремлено к истине, а вот носитель другой, это та же самая истина или все-таки иная? А вы знаете, как это, может быть, возможно зависит от того, кто как воспринимает информацию, кто как более привык ее воспринимать. Кто с бумажного носителя, кто с электронного. Тем не менее, когда вот начинаешь смотреть стихи, да, смотришь чьи-то стихи, то есть ты смотришь их с экрана, это одно восприятие, когда ты распечатываешь их и смотришь их с листа, это совершенно уже другое восприятие. То есть, когда ты смотришь с листа восприятие более строгое получается более взыскательное я не знаю с чем это связано может быть именно с моей привычкой с привычкой также многих людей которые привыкли больше читать с листа а не с экрана но есть поколение которое читает только с экрана то есть а как, как они воспринимают это Тут довольно таки сложно сказать но Люди ли это другой формацией, по-другому ли все это происходит, возможно. И вообще это конечно, знаете, ну вот на мой взгляд, конечно, может быть, это субъективное какое-то мнение, но это такая беда большая, что читательская взыскательность и разборчивость читательская, она падает. Она так упала сильно, что даже вот, понимаете, я вот была недавно на... Презентация одного прозаика, книгу, да, презентовал человек. И по и рассказам данного автора, да, была такая, ну, как сценку они, такой Устроили. актеры да, устроились, разыграли. Раз, разыграли сценку, да, зачитывали рассказ актеры, молодые парни. И в некоторых местах один сбился, другой сбился на словах, на архаичных словах, которые в которых они даже не знали, как поставить ударение. То есть это свидетельствует о том, что они не знают, о чем они что они воспроизводят. То есть Звучили они просто да. механически читают текст, но они не знают понятия значения этого слова. То есть, фактически молодое поколение оно, оно теряет, что ли, эти навыки в суете нынешнего века, в суесловности его, не знаю. И вот это вот, когда падает читательская взыскательность, очень, очень легко навязать какие-то подмены, подмены понятий, да, которые с, с, с телевизора у нас сейчас идет это прям сплошь и рядом. Да? То есть невозможно сейчас... Но я не знаю, где можно услышать, например, с, по телевидению, с экрана телевидения, стихи Кострова. Вот стихи Кострова, стихи Куняева, стихи Волгина. Но Волгин ведет на телеканале «Культура» игру в бисер, но это телепередача, он ведет. А где вот именно эти стихи? А я... Вот, вот. То есть потребность что ли падает, и целенаправленно это как вот такая ведется, я не знаю. Мы можем только гадать. Но, очевидно, стихи не представляют из себя стихотворения и отдельные, и сборники. Вот это не представляет собой товара. Это идол, которому молится... Ну, сейчас, то, смещение, да. смещение, понятие смещения потребностей, ценностей да, в мире. То есть нам навязывают определенную систему ценностей, отход от э, корневого, отход от э, осознания себя как человека, как индивидуальности, как личности. Соответственно, поэтому а, поэзия учит чувствовать и думать, а это все не нужно. Мы обязаны как-то. Да что что там, обязаны. Мы противостоим этому, наверное, каждый день, потому что настаиваем на том, что мы нужны. Ситуация несколько смешная. Вот мы говорим, мы нужны, все остальные говорят: да ладно. Когда-нибудь, когда-нибудь вектор может измениться, интерес к нашим годам каком. В общем, гуманитарном смысле. Но опять-таки, да. не, не, не все такие люди. Есть люди, жаждущие действительно читать, жаждущие и поэзии, в том числе. Но опять-таки, как вот пробиться к широкому читателю? Конечно, сейчас-самый самый быстрый способ это телевидение. Да, то есть некоторые издательства говорят, откровенно говорят, да, что вы знаете. Если вы медийная фигура, мы То у вас создадим да. все. Потому что возьмут, потому что вас знают, потому что будут читать. Но это... Вот как, как, как с этим быть? Как? Я думаю, что телевизионные деятели, сами по себе, вот все эти огромные команды, это в определенной степени секта. Она решила, эта секта, вот, в совокупности, что людям нужно попроще... И только определенные сегменты жизни затрагивать, определенные срезы. Вот mm -hmm. это, это народ любит. Они решили это вне согласования с народом. Я, например, убежден, что интервью с поэтами и писателями, которые вот мы сейчас делаем, в том же интернете будут смотреть гораздо больше, чем смотрят даже само телевидение. На самом деле, это очень штука такая хорошая и правильная, и кто знает, дай да бог, бог бы это вот прорывом послужило, да? По крайней мере, эту серию надо продолжать, продолжать. Пока это будет здесь, в интернете, а кто знает, может быть, действительно, это попадет на какие-то каналы. Спас или Союз, не знаем, но по крайней мере, эти каналы борются за то, чтобы в телевизионных передачах была глубина, как встать. Дай бог.